Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Сегодня поговорим о полнолунии 21 сентября 2021 года, которая произойдет накануне осеннего равноденствия и имеет название Урожайная луна. В давние времена фермеры полагались на свет луны, чтобы собирать урожай ранними осенними сумерками если бы сентябрьская полнолуние не оказалось вблизи осеннего равноденствия то имело бы название кукурузного полнолуния другое название пшеничная луна также отсылает к урожаю этого месяца но поскольку в сентябре 2021 года полная луна вблизи осеннего равноденствия то мы отмечаем урожайную луну мне это название нравится больше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 на все разумные и неразумные существа знак рыбы 12 знак зодиака завершающий принадлежит к стихии воды это смешение и слияние всего наработанного опыта зодиака океан как аналогия со знаком рыбы наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала собранного всем зодиакам. луна на нашем небе многолика и переменчива она постоянно меняет свою фазу как женщина меняет свое настроение и самочувствие поэтому лунных богинь насчитывается несколько прежде всего это артемида сестра аполлона то есть солнца. она заботится обо всем что живет на земле растет в лесу и поле благословляет брак рождение детей вызывает рост трав цветов деревьев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 Это период перед новолунием луна владычица скрытых природных сил ее влияние зависит от фаз полнолуние в рыбах дает человеку увеличение эмоционального восприятия его всплеск усиливается чувственность в этот день желательно уменьшить количество потребляемой жидкости исключить спиртное особенно если есть проблемы с почками уязвимой становится кожа повышается опасность аллергий появляется склонность к отекам лекарственные препараты принимайте только по назначению врача не занимайтесь самолечением луна отвечает за наши потребности в повседневной жизни за отношения с женщинами с мамой бабушкой смены ее фаз особенно важны в младенчестве и в детском возрасте ну где-то до 4 лет Полнолуние с сентября 2021 года очень важное, так как оно случается накануне осеннего равноденствия, которое произойдет 22 сентября в 2022-2021. Для многих это станет переломным моментом. Приходит осознание, что по старому больше нельзя. Поскольку эмоции в полнолуние превышают допустимые пределы, весьма сложно все досконально взвесить и принять вдумчивое решение. В таких случаях и помогает жизненный опыт мудрость представителей старшего поколения. Энергия полной Луны помогает воплотить наши проекты в жизнь. Полнолуние это время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Энергия полнолуния способствует активации наших потребностей и желаний, что помогает многим людям определиться в жизни, найти новые возможности, укрепить связи с родными. Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница, так как стихия воды, отвечающая за чувства и эмоции, максимально проявлена при полнолунии в рыбах, управляет которым Нептун, Посейдон, хозяин подводного царства, где стоит его чудотворный дворец, способный вызывать грозные бури и колебать земли.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 Полнолуние в рыбах 21 сентября. Число 21 очень созвучно потенциалу знака зодиака Рыбы. Это абсолютность, идеальность, смешение, слияние, полное единение, окончание цикла. Женская, темная, пассивная составляющая двойка объединилась с единицей, которая несет в себе мужское, светлое, активное начало, то есть двойка приняла качество единицы которая, в свою очередь, развила в себе качество двойки. Это завершение существования и развития системы. На стадии 21 достигнут максимально возможный уровень развития, при котором система представляет собой одно целое. Дальнейшие стадии уже приводят к возникновению новых противоречий, ведущих за собой новое взаимодействие и новый виток становления системы в очередном витке эволюции. На стадии 21 уже невозможно вернуть систему в начальное состояние. Это возможно лишь на новом уровне, но в данной системе цикл уже завершен. Энергетический потенциал полнолуния в рыбах 21 сентября для многих станет поворотной точкой. Изменения могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону но общее для всех это завершение подведение итогов и подготовка к новому жизненному циклу для представителей знаков стихии воды рак скорпион рыбы это полнолуние принесет эмоциональный подъем усилится проницательность способность тонкого восприятия окружающей среды если вы зашли в тупик и не знаете что делать дальше полнолуние в рыбах поможет запустить процесс завершения и обновления также откроет новые перспективы даст благоприятные шансы и возможности усилится творческое воображение многие обретут душевную гармонию а гармоничный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы Девам не просто в полнолуние 21 сентября и в ближайшие дни после него. Оппозиция Луны к Солнцу в деве способствует перепадам настроения, непостоянству чувств. Возможно, даже нарушение здоровья. Ситуации выбора буквально во всем еще больше утомляют, усиливают нервозность. Близнецы и стрельцы столкнутся с различными препятствиями. Появится много хлопот и забот существующие неприятные ситуации или отношения могут так и закончиться на негативной ноте. Важно взять себя в руки, отбросить ненужные эмоции и предпринять все усилия, чтобы освободиться от тревожных мыслей и начать процесс изменения жизни к лучшему. Для тельцов и козерогов это полнолуние окажется благоприятным, поможет улучшить материальное положение или успешно завершить финансовые дела и укрепить существующий фундамент как в денежной сфере так и в партнерских взаимоотношениях овны и водолеи могут оказаться в двусмысленной ситуации но в этом случае наилучшим будет сохранить нейтральность не стоит проявлять инициативу или инициировать какой-либо процесс в ожидании лучшая модель поведения на ближайшие две недели в полнолуние в рыбах легче всего что-то отпустить в своей жизни проработать привязки к деньгам освободить дух от плена материи энергии знака рыбы помогут осознать сущность этого принципа полезно в это время подвести итоги проанализировать некий прошлый период и запустить новый цикл своего развития друзья по вопросам обучения и индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео